А глаза у нее мой друг, как сияние звезд в Ширазе. А улыбка ее мой бог, Как медовая роза в мае. Ну а вот теперь можно и музыку. Я вчера приобрел уникальное средство от скуки. В черном корпусе время по баснословной цене. Ты схватила запястье, и я, чтобы не предали руки жалых крепко в кулак, и застыл, как солдат на войне. Я всегда был глухим, я всегда измерял все глазами, я не слышал других, я боялся касаний чужих, а ты держала запястье своими руками И одним этим жестом Меня Уличало Во лжи Я хотел иметь власть Над минутами одержимые прятал в стрелках часов Беспомощность Пред тобой И я ждал новый день Пока старый проходит мимо Вереницей шагов по призрачной мостовой, но не над временем тот, кто не ладен с рассудком. Ты взяла меня за руку и вспела в груди, каким я могу быть другим в каждом новом календаре суток, но, но появишься ты и я снова останусь твоим. Если это не сон Если сон не то самое чувство О котором поют С первобытного солнца времен, То я даже не знаю Как это назвать Ты искусство Ты искусство во мне Я тобой изнутри заклеймён И стрелки тихо-тихо И ты добавляешь молчание А я готов лезть на стены и там оставаться пятном Мы друг другу никто И никем мы друг другу не станем Допивай же свой виски Уже новый день за углом